Ну, расскажите, зачем приехали? Будете бежать или нет? Меня зовут Ильгам Махмутов, я из города Москвы. Ну, на самом деле, сюда такая приятная случайность, меня сюда привела... Итак, ну что, пять минут до брифа, друзья! Приехали мои друзья из Казахстана, организаторы и спортсмены подобных соревнований там, в Казахстане. И попросили их сопроводить сюда, и для меня это было хорошим поводом посетить приехать на соревнования. Почетно не жалею, в общем, А вы вообще бегаете? Да, бегаю. Я немножко занимаюсь велоспортом и еще даже триатлоном. Велоспортом и триатлоном? Да. Но я скажу, я почему я обратил внимание на... Потому, потому, cả, что, weil, yeah, <taste> потому что нет руки, <emenmen> да, и Мария, она завязывала кроссовки, чтобы... Ну, да, я сам справляюсь, естественно. Но... Ну, yeah. понятно, да, но для примерки. Но, saying, но really вы знаете, nasıl? как бы, когда вы сказали еще триатлоном и велосипед, э -э -э -э, как вы как вот... У огромное ну, ну, да. ну, ну как, ну не знаю как. Ну, нравится, ну, мне не просто это нравится. Я понимаю, что я там... Вот, едва я когда-нибудь смогу быть в лидерах, даже среди любителей. Но вот, ну, я, как бы, погляю своих сил возможности готовлюсь. Мне нравится, приезжаю, выступаю. И, да, ну, что, друзья, это уже уважение, а вот приезд, даже не обрадуются на таком уважении, вот даже там они не находят в себе силы, они а в себя верят, чтобы вы... делать то, что им действительно нравится. Не потерялся. Нормально. А сколько уже соревнований у вас было? По триатлону? Сколько лет бегаете чуть -чуть? тогда? Вы... Ну, бегаю-то я давно уже, я не забыл. сначала, ну, понятно, бегаю просто, понятно. Дом давно уже. Триатлон, первый старт я сделал в 2013 году, вот, в Эфире, в И какие дистанции? Полный триатлон или половинка? А, ну, спринт и олимпийку, спринт, да? Спринт олимпийку проезжал половину, вот эту же дистанцию. сейчас. на полный. Большой? И, вот, половине, а. половине дистанции. Половине дистанции. Я у нас было соревнования через месяц. И за сколько вы проходите олимпийку и половинку? Ну, ну так, чтобы понять, да. Я объясню почему, потому что я тоже хочу попробовать тебя в триатлондии, да я очень плохо плаваю, но когда ну, я смотрю... У вас теперь У меня теперь есть сила, да. А другая, как бы, одна часть людей думает, что неплохо. думаешь, что неплохо плавают, а другие люди думают, что хорошо плавают. Ну, спринт... 2. Слушайте, это 2 очень -2 хороший результат, Сейчас час 22. Два, в районе около 2 аловинка а 5-45. Слушайте, ну это просто шикарно, я, При... я себя примерял, вот я <связываю> ворота в отсечку, если войду, это просто шикарно будет, а здесь, ну я желаю вам удачи, всего Спасибо. вам хорошего. Ну, слушай, в общем, мы недавно бежали красочный забег. Это проводится в рамках Московского марафона, в общем, ну тоже одета спонсор, соответственно, вот. где работают, да. И вот, и меня там что-то тоже очень, так сказать, удивило, обрадовало. Я не да, знаю, мне прям смешно снимается. Я там за мальчика, он мальчика, ну, а до сих пор, видимо, страдал, потому а что у блин, него с походкой были большие проблемы. Я с ним чуть-чуть поговорила, сказала, что ты молодец. Так, здесь а, друзья, тоже. А что вот. с вами есть, ну, можно сделать? Одна очень важная вещь. вещь. Кто есть, последний раз был на, на детском мудреннике в детском и саду? И он бежал на... 5 километров. Пять ну, километров, будет, елки, например, такой, мальчик, а? и мы просто бежали вот так рядом. Я говорю, мальчик послали, ты молодец. Говорит, спасибо, нас, спасибо всем. Я сейчас даже поменяю, меня у меня чуть не слезы наворачивались. Миша, давайте. Это очень. А, очень, ну, ну, очень круто. Миша, Миша, Миша, Миша. Всем добра.